О, кайф какой! Спасибо. Представляю вам, это Александр Долженко, специалист высшей категории, специалист с профильным образованием. Реабилитолог, работал в различных и государственных, и частных клиниках. Имеет большой опыт безоперационного восстановления позвоночника именно. Мастер спорта по пауэрлифтингу. Ну, я думаю, что более подробно он сам о себе расскажет. Да, здравствуйте, меня зовут Долженко Игорь Александрович. Это у меня тоже проблемы есть со спиной. Это из-за того, что я долго занимался спортом. Как бы эта штанга, на бесследно не проходит. И есть тоже травмы и смещения, и очень много грыж, более пяти штук, как бы тоже искал лечение. И когда я нашел Снаруса в Саучи, попал к нему на прием, и боли прошли, ну, можно сказать, мгновенно. Потом был период восстановления небольшой. Хотя, сколько период восстановления? По времени. По времени, то есть мышечные боли ушли, это через две недели, через две недели сразу. То есть, ну, после этой методики, там есть небольшие так, такие болевые ощущения, да? И а эффект, вообще эффект прям был, ну, во время, наверное, сеанса, наверное, сразу, прям в течение, наверное, двух-трех минут. То есть боли ушли сразу из поясницы, и прострелы в ноги ушли. Зрение стало четче, ярче. главные боли тоже ушли. А не менее рук и ног. То есть это у меня все было, это прошло. Ну и плюс у меня э, улучшилась, какая-то нервная система, я стал менее раздражительным, потому что около 10 лет э, я жил в веч... в постоянных болевых ощущениях, как бы это все раздражало э, и плохо спал, как бы и сон восстановился, и питание улучшилось, и плюс еще стал менее раздражительным, то, то есть нервозность ушла. Ну, это из-за того, что были боли. Живой пример, как называется, сапожник без сапог. Да? Человек реабилитолог, человек занимается спортом, человек знает каждую мышцу, как ее работает, принцип всех суставов и так далее. И человек сам себе, себя не мог восстановить. Вот, а теперь сами подумайте, как вы себя можете сами восстановить. Какая там подушечка, подкладочка. Какой-то, ну, вы можете временно снять болевые ощущения. Вот человек специалист-реабилитолог, который всю жизнь в этом жил, да, то есть и был в болях. Как он только попал ко мне на прием, мы с ним проработали, и я вижу в человеке потенциал, да. Ну, такое ощущение. То есть я вижу родственную душу, специалист не хуже меня, где-то лучше меня. Я могу так сказать, искренне человек также отдается максимально пациентам. Кто был у меня на приеме, тот знает, что я абсолютно беспощаден к себе по отношению то есть к своему организму, когда пациент передо мной. Для меня самое важное это человек. Самое важное помочь ему в моменте, если он ко мне сюда зашел, я не обращаю внимания на себя. Это же самое я увидел и у Игоря Александровича. Я просто увидел это в человеке, и я посчитал, что очень важно, что я не должен его отпускать, он, мы должны вместе помогать людям. Слава Богу, он согласился работать а, вместе, я поделился с ним методикой, у него свои наработки есть, эффективность та же. Да, вы заметили, мы переехали, это новый кабинет, не только новый кабинет, это у нас несколько кабинетов, теперь у нас отдельно мы заработаем по моей методике поочередно с Игорем Александровичем. И э, у нас отдельно есть кабинет, чуть позже покажу это, где мы делаем биоэнергостимуляцию, и тракционный стол стоит. И плюс сейчас Игорь Александрович у нас является специалистом по процедуре хиджама. Это кровопускание по-другому. Вы сейчас видите фотографии, что бывает иногда с пациентами, когда я ставлю банки, вы видели в видео, что я ставлю просто банки сухие. Называется сухая хиджама. Да, и у людей в возрасте э, старше 50 лет выделяется лимфа. Да? То есть это прозрачная жидкость из, моч... из мест у лимфотока. Прозрачная жидкость, но кажется, что это пот, но на самом деле и спор выделяется. Но на самом деле это не пот, она, э, если подождать чуть-чуть, она точно так же застывает, как и кровь. Прям становится твердая. Так вот, для кого нужна процедура хиджама? Это мужчины старше 35 лет раз в 3-4 месяца нужно ставить. Мужчины старше 45 лет раз в 2 месяца. Мужчины старше 60-50 лет. Старше 55-50 лет это хотя бы раз в полтора месяца нужно ставить эту процедуру. Также крайне необходима эта процедура женщинам в период менопаузы возобновления крови. Чтобы селезенка работала, селезенка является депо крови. Для того, чтобы Происходил рестат организма. И крайне необходима процедура, дополняющая, скажем, наш процесс. Да? Потому что часто приходят люди, когда на процедуру именно мягкой правки, кому не рекомендована моя суставная методика, то тогда там очень часто происходит у этих людей застой лимфоток и кровоток. Да? То есть, соответственно, вот эта процедура хиджама, она комплексно завершающая, разгоняет обменные процессы в организме и так далее. В некоторых случаях хиджама, она, то есть из-за застой крови да, в организме даже человеку бывает больно. То есть, и после такой процедуры, когда мы эту кровь всю выпускаем за счет, за счет кровопускания, за счет этой методики, да, и уже даже в некоторых случаях, в большинстве случаев э, у пациента уже нет таких болевых ощущений к мышце, и кажется, что у него вообще, оказывается, даже позвоночник может и не болел, у него просто был сильнейший застой, соответственно, там, где застой, там и, там и спазм мышц. Мы старую кровь то есть, убираем, и селезенка начинает вырабатывать ну, новую кровь, как бы обновлять организм. То есть частично мы снимаем а, хиджам, мы то, это в том числе процесс не только обновления организма, но в том числе и снятия болевых синдромов. Да. Правильно понимаю? Отлично. Ставится она на определенные точки, процедура абсолютно безболезненная. Самое важное, что как таковых противопоказаний есть какие-то у хиджамы? Как такового противопоказания нет. Нужно в некоторых случаях, если мало крови, мало крови либо очень малое количество содержания, железо в крови, то нужно сначала восстановить. Ферритин. Мы говорим да, о, о ферритине. Я говорил, Да, нужно сначала восстановить, как бы, этот баланс, потом уже можно смело приступать э, к этой процедуре. Даже на себе, если взять последние, наверное, пять лет, от боли в пояснице, ну, я как бы все думал, что это грыжа, грыжа, грыжа. Оказывается, ну, боль основная была не от грыжи, а то, что у меня было сильное смещение, плюс э, был вылетевший крестец. Я спасался на протяжении 5 лет, то есть хиджамы. То есть никакие обезболивающие я практически никогда не делал. Я вот 5 лет спасался хиджам, то есть мне становилось легче на полгода точно. То есть если э, на будущее всем, да, если вы не можете приехать к нам, не позволяет финансовая возможность какая-то техническая, вот найдите в городе, кто у вас эту процедуру может делать, это тоже тот процесс, который необходим, который спасает, который снимает болевые синдромы. То есть можете сделать это в своем городе. Этот кабинет мы бы себе сами никогда не смогли позволить. Я от всей души благодарю семью Силантьевых за то, что они выступили как благотворители. Это будет правильное слово. Я им помог, на да, их семье. И в итоге они хотят также, чтобы помощь ощущали большее количество людей. К сожалению, практически у 100% людей есть проблемы с позвоночником. Почему? Потому что это... Не только это российская проблема, это же проблема и Европе, это проблема и арабский мир, я даже больше скажу это и в китайском мире. За исключением это Япония и Таиланд. Почему это две страны с такими исключениями? Поясню, потому что, например, в России у 100% есть проблемы со сколиозом у людей, да, то есть проблемы с позвоночником, а в Японии у трех 3%. То есть почему такая разница? Разница э, вот из-за чего. Потому что тысячелетняя история, традиция э, в Японии, когда рождается ребенок, он, безусловно, получает родовую травму шеи. То есть получается, что ребенок проходит родовые пути и так тяжеловато. Да? Плюс, когда его вытаскивают из утробы, ему еще и смещают позвонки. Вот в Японии с рождения носят детей к таким специалистам, как мы. Им ставят шею, им ставят позвоночник. Сколиоза в Японии практически нет, то есть они не знают таких проблем. Нет сколиоза, нету, значит, перекоса органов внутри, да, то есть часто людям говорят, что почка одна опустилась или так далее. То есть просто так опущение почек не бывает, скорее всего у человека есть сильный сколиоз. Да? Легкие разные, на разной высоте стоят, тоже сколиоз в грудном отделе, сердце чуть-чуть, все органы прикрепляются позвоночнику, через брыжейку, но в любом случае они прикрепляются к позвоночнику. Если позвоночник имеет склеоз, c образный или С-образный, то в любом случае органы стоят уже неравномерно и функционируют не так, как надо. С какого возраста можно применять нашу методику? До да с рождения нужно, с рождения и всем, потому что шею нужно ставить всем. Откуда берется плоскостопие? Плоскостопие берется из-за смещенной шеи. Откуда берется сколиоз, записывал видео, посмотрите, пожалуйста, ссылка в описании, откуда берется сколиоз. Это, конечно, больше всего психоневрология, но первоначально это смещенная травма, когда ребенок рождается. Бывает исключение, что когда ребенок рождается при кесаревом сечении, но там другая идет, там идет гипоксия да, у детей, там несколько иные проблемы, в том числе они также рождаются, ребенок бывает сворачивать себе шею, да и взрослые сворачивают ее, когда любят спать на животе. Да? Да. То есть это мы часто встречаемся, и одно из условий, когда человек, с которым мы заканчиваем работу, чтобы он не спал на животе, потому что вот это вот крайнее положение, когда вы спите, да? то есть крайнее вот это или вот это положение, во сне позвонки абсолютно, мышцы расслаблены, они не держат позвонки, и резкое чуть-чуть движение, что-то приснился или как-то повернулось, позвонок очень легко смещается, защемляет. Позвоночная артерия. Вот приблизительно так. Пока видео будут выходить из старого кабинета. И вы увидите много видео с Игорем Александровичем. Как мы вместе работаем. Игорь Александрович обучается, ставит, как говорится, руку. Вы увидите, что он специалист ни в коем случае не хуже меня, а где-то даже круче меня. Поэтому я, честно говоря, я вижу в нем единомышленника. Я вижу в нем человека, которому я абсолютно доверяю. Всем настоятельно рекомендую... Не только там на меня записываться, да, но не искать вариантов, потому что разницы между нами практически нет. Всем удачи, позже расскажем чуть больше о нашем кабинете. Значит, что у меня беспокоит? Вот в этой части бывает расстрел. Вот. Ну, такое, знаешь, после нагрузок, после дня. Вот. Если забудешь полежать на валиках. А среди ночи бывает а, чуть шея побаливает. Тянет немножко правую под лопатку, но я знаю, что левая перегруженная. Что ж, перегружено. Здесь вот трогают немножко, есть болевое ощущение. Вот здесь. Чуть-чуть, ага, есть дискомфорт здесь, да. Есть, да? А, но у меня копчик сломан еще. Тоже упал? Ну, я не знаю, видимо, в детстве. И то я там случайно узнал из-за того, что... Вот этим делом, скажем так, занялся, уже начал проверять а болит. МРТ сделал, да, загнутый. Ничего не мешает, никак, нигде. Нет, тут все правое. Вот. Тут да. право здесь нажимаешь наверху больновато Это очень жестко а, да. Вверх. Ага. и здесь эти вот пуши, да? и плюс они развернуты у меня здесь да -да -да -да. там должно быть вот вот вот эта часть по моему сюда да? Вот здесь уплотнение есть. сейчас поясница не беспокоит ничего потому что вот занимаюсь тоже каждый день и все по своей методике как говорится ну, вот тогда с пациентом перетрудился. Прям все выставлено было, все идеально. И прям вот на последнем пациенте, помню, на середине у меня прям чувствую, я прям слышу прям чпок. Прям разошлись. Два ага. Я вот прям здесь помню, два. вот здесь разошлись, вот в этом месте прям хрустнул очень сильно тоже тогда. Вдох. Вдох. Вдох. Будет по 10 бальправить. Да. Да, давай, давай, давай, давай, хочу. Так, вдох. И... два. Вдох. Ноль. Три. Три, но пострел идет в ногу прям вот это болезнь болезненно 55 -5. Угу. здесь тоже есть три где-то угу. вот от этого позвонка идет у меня даже бывает вот здесь вот внутри вот даже сейчас лежу бывает болевой ощущение даже бывает просто сидишь может немножко чуть тот самый самый первый раз прям вообще прям конкретно про ушли Потом стояли стоять более-менее второй раз. Сейчас так же, как второй раз. Мне кажется, получше. Вдох. Выдох. Выдох. Было хуже, Выдох. Как бы сара Выдох. Ну, пол сантиметра. Сейчас. Вот этот. вот этот чуть короче. Вот это, вот это да? Нифига себе, просто вот так было. Да, по-любому. А, вот, потянул сейчас. Я этого даже не чувствовался. Да? Вдох. Вдох. Выдох. А, это тоже славянка. Да? Ну, чувствую, же. Да. Идея вот из-за того, что мы славяк, она слаймик, она из-за того, что она. Мы... Длиннее, давно <свят> а надо было слабее. Вдох. Ах, кайф какой. Вдох. Да. Ох, вдох встал. Так-то все вообще. Да, да, <свят> Дай вы то, О, больше было. Ага. Ноль. Вдох. <ridge> Вдох. Меня на меня меня меня 재미 <laughs>